I don't know. Финал, дорогие мои друзья Команда Похороночка 1337, Все в шрамах и в боевых садинах, Но все-таки пришли с нижней сетки До верхней И а, с командой Number One По идее, наверное, готовы брать реванш Я не знаю, конечно, получится взять этот реванш или нет Но попытка однозначно Должна быть Так, стоп, опять бары моросят ХД а, у нас в атаке Показано, что ХД в атаке В барах ХД у нас в обороне Так, все, произошла смена сторон а команда Похороночка тем временем выигрывает на живой раунд и выбирают начать в обороне. Их состав это Киска, Вписка и ХД. Number One это VIP-персона и Грозный. Все мы прекрасно, я думаю, знаем и помним этих игроков. А у команды Похороночка на одну игру как минимум в этом турнире получилось больше матчей. У Number One поменьше, но... Number One дошли до гранд-финала без поражений, чего нельзя сказать о команде Похороночка, которые как раз-таки от команды Number One и отлетели. Напоминаю, что сегодня у нас Best of 3 встречи, дорогие мои друзья, и команда Похороночка с командой Number One сыграют такие карты, как Мираж, А плюс Мидл, Тускан, разумеется, точка А, и вдруг, если 1-1 по картам, то третьей решающей картой вновь станет Мираж Но на этот раз уже Мираж без МИДа То есть только ковры и только яма Вип-персона перестреливает киска в писку. Последним остается хэдэшка. Он сейчас занимает позицию под кт-спауном. И прекрасные игроки атаки осведомлены о том, где находится их визави. Перестрелки очень непростые. Но Грозному удается поставить бомбу. 67 кп у игрока обороны. И, естественно, его отсюда, тут, ну, по-хорошему, даже не должны выпускать. Как бы, должны забирать 1. Они его и забирают. Два минуса от вип-персоны. Это, можно сказать, в матче формата 2 на 2. По сути, является эйсом. Салам, бро, Азизбек, приветствую вас. По результату, дорогие мои друзья друзьяшечки, у нас пистолетка уходит за слабую сторону, за команду Number One. И, естественно, теперь оборона будет пытаться обороняться на пистолетах, не имея девайсов. А, с таким раскладом вещей, конечно, будет потяжелее немножечко. Немножечко будет потяжелее пытаться взять реванш у соперника Но эти попытки, я думаю, в любом случае будут Я не думаю, что похороночка... Да, если вы опять же вспомните предыдущий матч, да, посмотрите на то, как было сыграно в финале верхней сетки Я напомню, для тех, кто не знает, это 19-16 То есть нам One выиграли в очень тяжелой борьбе но да, выиграли, но очень тяжело эта победа далась и это была карта Инферно. Может быть, на каких-то других картах вполне себе э, похороночек смогут себя проявить э, чуть более ярко. Но, может быть, и нет. Может быть, как вы видите, даже и из деглов ничего не получится предъявить оппонентам. По крайней мере, киска-вписка 1 в 2. И ситуация, мягко говоря, конечно, неприятная. Замечает соперника на коврах. Вступает в перестрелку. О -о -о -о -о! Попадает в котелок вип-персоне. Остается один на один с Грозным. А Грозным, кстати, уже в сайде. Перестрелка навязывается постепенно игроком атаки, что самое интересное, который по умолчанию, по идее. Божественно, божественно, дорогие друзья! Киска-вписка затаскивает раунд на диглах, который я, блин, еще 2 минуты назад... Да какой 2 минуты назад? 30 секунд назад я уже похоронил все шансы на победу команды Похороночка в этом раунде, они взяли и забрали его стараниями. Киски-вписки. Вот такие вот делишки. А, ну, жесткое начало, жесткое... Многообещающая. Сколько карт? Ну, как обычно, в Best of 3 сколько карт играется, как вы думаете? В Best of 3 всегда играется две карты, и в случае 1-1, естественно, играется третья. По-моему, это очевидно. Итак, киска-вписка с хэдэхой занимают позиции под КТ-спауном и в окне, но ну, это стандартные позиции в общем-то для удержания точки А uh, в масштабах карты Мираж, когда разыгрывается uh, формат middle и -E. Uh, как он называется, черт возьми uh, Среди Точки А, только исключительно масштабах точки А, без включения мида. Киска-вписка, 63 хп после контакта Не самого удачного, но минус-то он все-таки сделал Ну и ХДХ добивает Грозного Счет 2-1 в пользу команды Похороночка Это турнир среди ботов? ботов? Да нет, Арцвандер, по-моему, вполне очевидно, что нет Энди Карма, Андрюха, приветик, братик, привет, я вернулся как всего, как всего удачного стрима, брат, люблю тебя, еще карты будут и турниры сегодня. Еще будет минимум одна карта в случае, если матч закончится, ну, вторая карта закончится со счетом 1-1, суммарным по картам, тогда будет разыграна третья карта. Вот. Но, но сегодня либо две карты, либо три, в зависимости от того, какие результаты будут у команд. Грозный да да, елки-палки не дают договорить даже. Жесткий хэдшот от вип-персоны минус киска в писке и еще 2-2. Как официально вы меня сегодня назвали? Да-да-да. Да-да-да. Энди Карма. Я просто, блин, что-то это вообще на самом деле. Иногда забываю, что у тебя Энди даже приписка на самом деле. Я обычно привык к карма. А, ну, вообще, конечно, я уже привык Андрюха. И очень давно твой никнейм не озвучивал вслух. И поэтому как-то самому аж ухо резануло, не спорю. Но официально это же хорошо, ведь по сути. Ну что, атака у нас, в общем, опять занимается беготней по карте, как, в общем-то, это всегда все делают на мираже Пошли почекали Мидл, ничего там не нашли, пошли почекать яму Там, в общем-то, тоже пока тишина, по крайней мере, там лежит дым И двигаться из-за этих дымов пока было бы проблематично Но вот теперь дымов нет, можно уже открываться спокойненько ХДХ, перестреливает вип-персону и далее... Не доходя до Тетриса, погибает второй игрок атаки. И вновь вперед вырывается команда. Похороночка. Счет в матче становится 3-2. Пинг, кстати, у ХДХ, обращаю внимание, 1 Просто, просто бесподобно. Ниже пинг, по сути, может быть только на лане и только у человека, который хастанул игру. Его пинга не будет в таком случае, а у всех остальных минимальный, но все-таки будет присутствовать. Ну, один, господи, ну вот четыре. Ну, это же вообще просто. Почти его нет, почти без задержки человек играет. Ну, в сравнении с 31, 1 и 31, это, конечно, разница. Хотя и 31, конечно, не смертельный пинг. Ну что, диглы, на этот раз у команды Number One экономика приказала жить долго и не совсем счастливо. Перестрелки попытки по пульке дать в голову. Все-таки удается. В это же самое время киска-вписка хоронит на коврах своего соперника. И это 4-2. В общем-то, двукратный перевес пока что на стороне команды. Похороночка не такой уж большой, учитывая факт того, что, по сути, это только начало матча. И в любой момент все может измениться. А тем более команда Number One вторую половину будут играть в сильной стороне. Так что здесь я бы вообще заранее, наверное, никаких ставок не делал. Учитывая, опять же, что предыдущая встреча этих команд закончилась овертаймами. Три калаша и на карте. Разыгрываете позиции из ямы. ХД, хэдшот по вип-персоне. Грозный. Хороший хэшот по кискописке. Бох ты мой! Минус хдх. Всего-то навсего 3 хп оставалось у игрока атаки. Вот если кто-то хотя бы из игроков обороны додумался бросить э -э хаешку в яму хотя бы когда-то. Не обязательно было это делать прямо сейчас, но хотя бы в начале раунда. Тогда Грозный бы не пережил бы эту перестрелку. Мираж с медом. Да, Андрюх, на фасткапе э -э -э с недавних по-моему пор, в общем-то... Ну, я сам был удивлен, когда узнал. А, но есть две разновидности Миража, которая с медом играется и которая без Мида играется. Вот. Ну, оперативно, опять же, опять не дают сказать ничего. Как, как быстро погибают команды, это просто что-то с чем-то. 5-3. Вот, в общем, Мапул на сегодня как раз-таки. А, первая карта Мираж, который с медом и Десайдер. Встречи тоже Мираж, но без меда. Вот. Ну, правда, десайдер-то мы, может быть, и не увидим, а может быть, увидим зависит от команды исключительно. Выпад из ямы. Какой-то, правда, непонятный выпад из ямы. Почему-то в соло. И, ну, с диглами это понятно, потому что не было денег. Но все-таки зачем делать это в соло? В лежачий в яме дым. Вот Грозный, скорее всего, не стал открываться, потому что поймал флешку. Но, тем не менее, он, может быть, и нехотя, но сделал правильное движение, да? То есть он просто не стал выходить. Брат, будут турики 5 на 5? Будут, разумеется, турики 5 на 5. Сегодня турниров больше не будет. Фриз, я же вам уже ответил. Будьте внимательны. И вообще, в принципе, у меня не бывает на канале два турнира в один день. Если что, имейте в виду. Так, на будущее. То есть, если я комментирую какой-то турнир, то я не отрываюсь на комментирование другого турнира при этом. Грозный разменивает погибшего Вип-персону, ситуация один в один Грозный при этом понимает, что соперник нам Может находиться где-то под хелпой Но точной информации это, разумеется, нет Но это до вылета флешки из-за хелпы А вот теперь уже после Моменталок двух верхом, в принципе Все становится понятно. Вторая, правда, в моменталка Была кривая и взорвалась за ящиком Но это позволило ХДХ, тем не менее Все-таки занять более удачную позицию за искрой И, может быть, из-за искры Что-нибудь там получится нарисовать По сопернику. 76. 4 хп, 36 хп против 31, но тут Грозный перестреливает. Кстати, не первая перестрелка, где Грозный а, становится победителем а, у ХДХ. ХДХ частенько проигрывает ему перестрелки. И, наверное, стоит как-то им менять местами, да, то есть а, свои позиции. Когда ХДХ видит, что на него открывается Грозный, нужно позвать Киска в писку, чтобы он перестреливался с оппонентом. И все будет хорошо в таком случае. А может быть и не будет, черт его знает, но по крайней мере пока счет личных перестрелок ХДХ и Грозного меня скорее, наверное, расстраивает со стороны ХД Хи и радует со стороны Грозного. Ну, тут такое дело. Вот, ХД спокойно перестреливает вип, вип персону а киска в писк спокойно перестреливает Грозного. То есть, вот приблизительно так и нужно, наверное, работать в команде Похороночка. <coughs> Простите, а, для того, чтобы победить. Когда Бухара один играют, я без понятия Азизбек. И вы очередной человек, которому я скажу эту фразу. А с чего вы вообще решили, что я знаю, когда они играют? Вот скажите мне. Почему же вы все всегда приходите и задаете этот вопрос комментатору? Блин, задавайте этот вопрос организаторам турниров. Я их не организую, я только комментирую. Сейчас нет никаких узбекских турниров? С чего бы вдруг бухаре один сейчас где-то играть? Не знаю. Вот вы прям иногда нелогичные вещи делаете. Здравствуйте, Саня, как дела? У вас Ахмед, приветствую Дела, спасибочки, идут хорошо Как сами поживаете? Удачный комментарий И вам тоже приятного просмотра, мой уважаемый друг Потому что Хороший ответ, хороший ответ Потому что Просто потому что Логика действительно покинула вас, Азизбек Грозный, один в два 89 хп, и хдх перестреливает. Вот, теперь уже, по-моему, у нас как раз счет по перестрелкам э выкручивается более-менее в сторону ХДХ. Но если это действительно так произойдет, и хд станет перестреливать грозного, тогда у меня есть небольшая опаска за команду number one. Э потому что, как минимум, если грозный может выигрывать хоть какие-то перестрелки, да, то у них уже есть шансы. А... Вот в остальном, как я вижу, ну, вип-персона не так часто выигрывает перестрелки с соперниками. Вот опять же он первый погибает, следом за ним Грозный. И опять же, заметьте, ХДХ убивает не Грозного, а вип-персону. То есть они как будто бы прислушались, к моему мнению. Спасибо, вы отличный комментатор, вам бы мажоры комментировать. Да я бы и с радостью, да кто ж меня туда возьмет, как говорится, Ахмед. Хорошая игра от ребят, всем удачи, Вячеслав. И вам приятного просмотра, и присоединяюсь к пожеланиям Вячеслава Удачи командам еще раз могу пожелать Только удачи, только удачи и скилл А могут побеждать да, в этих непростых перестрелках Вот Грозный киску в писку перестрелял То есть, значит, не только хд может перестреливать И это опять же дает какие-то шансы команде Number One на борьбу Успешную, возможно Ну, вот опять у нас перестрелка ХД и Грозный Ну, ну просто вот извечная борьба но на этот раз под флешку ХД сбирает Грозного. Да и у Грозного, если честно сказать, хп это было поменьше. 10-4. То есть вроде бы более удачная позиция была у игрока обороны. Наверное, вполне себе поэтому он и выиграл эту перестрелку. Почему? Рекомендуйте себя. Может, получится. А, ну, ну, я бы не сказал, на самом деле. Там везде все укомплектовано, понимаете, вот в чем дело. А, и, к сожалению, во многом рука руку моет, как говорится, да, то есть... Во многих ситуациях ты смотришь, что а, мажоры комментируют, черт пойми, кто вообще, кто эти люди, непонятно. Без опыта комментирования едва ли. А, но они просто хорошие знакомые вот того дядьки, который там где-то в этой компании, не последний человек. Поэтому его пускают комментировать. А, вот и все, собственно говоря. Поэтому а, очень много, всегда так в принципе было, много талантливых людей не могут пробиться из-за так называемого блата. Ну, я как бы терпелив в этом плане. Если меня когда-то кто-то заметит и когда-то куда-то пригласит комментировать, я только с радостью. 11-4. Итоговый счет первой половины, дорогие друзья. Матч заканчивается... Вернее, простите, половина заканчивается хедшотом, по-моему, от... Хедехи, если я не ошибся. Ну, ладно, может быть, даже если я ошибся. Не суть. Важно, от кого он там заканчивается. Главное, что последний раунд похороночку забрали. Это вот в этой ситуации, наверное, самый важный момент. Радо, приветствую вас. Приятного просмотра. Дружище. Позвольте, назову вас так. Если, конечно, позволите. Два юспа и один юсп, кстати, на вооружение игроков атаки имеется. Киска-вписка. Но тут вопрос: ХДХ дропнул юсп. Чтобы. Ой, попадание в лицо. Грозному сейчас случилось. ХДХ дропнул юсп своему товарищу, чтобы у него был и юсп, и армор. Или не было такого плана. ХД перестреливает вид персону, последним остается Грозный. Его зажимает в коннектор, и там, в общем-то, гасят. Гасит, дорогие мои друзья, Грозного это беда. У него нет выбора, так что можно и не скажу ни слова против. И это замечательно, это замечательно. Есть армор, да, я заметил, да, армор все-таки был. То есть, видите, а, а, стратежные ребята. Потому что немногие знают, как вот таким образом усилять себя э, на длинной дистанции за атаку, да, потому что, как известно, на дальней дистанции э, Глок работает гораздо хуже, чем Юсп. И чтоб себя комфортно абсолютно чувствовать, нужно в первую очередь э, армор иметь. Ну а чтобы еще и воспользоваться юспом, тут уж нужен нам тиммейт, который нам дропнет этот юс, а мы купим себе армор. Киска-вписка, в даблкил на калаше, и это 4-13. Такие пирожочки, мои дорогие друзья. И, надо признать, пирожочки. Для команды похороночка достаточно сладенькие и вкусненькие. Чего нельзя сказать о команде Number One. Но, разумеется, это до появления девайсов. Которые, кстати, сейчас ранним образом появились. Не знаю уж, насколько это оправдано. Но FAMAS девайс хороший, в принципе. Да еще и на перестрелке на меду. Батюшки, какие хедшоты, хорошие, замечательные хедшотики прилетают, а, ну просто посмотрите, и да, было равное кд, кстати, да, действительно, если бы не минус от хд сейчас, а он а, все равно равный, абсолютно идентичны идут игроки атаки, нога в ногу, так сказать, 15 к 5, статистика, магия чисел. 14-4, но вот теперь уже над командой Number One, к моему величайшему Сожалению, нависает такая большая Большая черная туча И почему я так говорю? Да, потому что теперь у них нет экономики И, ну, вариации какие? Что-то пушить или где-то что-то Пытаться агрессивно разыгрывать Ну, только так, на мой взгляд Да, вот решили подпушить немножко Коннектор, Грозный потерял 39% Здоровья и снял при этом 14% С ХДХи ну и я, в общем-то, если будут заходить сейчас в коннектор игроки атаки, то тут скорее будут проблемы. Бах! от киски в писке по-грозному. И что-то вид персона подвис. Вы видели, да, вот один, в один момент. Он просто стоял, не двигался, потому что висел. Так, на Тетрисе находится последний игрок обороны. И спустившись в сэндвич, киска-вписка моментально прекрасно понимает, где ждать оппонента. И убивает его, что дает нам матч-поинт, дорогие друзья. Один раунд отделяет похороночку от победы на первой карте. Ну и это совсем, конечно же, не то, чтобы э, мы с вами видели в этой... Как она называется? Господи, простите меня. На Инферно. На инферно было как-то гораздо более Потно, там овертаймы 19-16, все дела А здесь пока овертаймами не пахнет Попадание в голову и киска в писка Погибает, даже не заметив грозного Ну, есть надежда, вот вам, пожалуйста да, Появляется какая-то надежда И минус от випперсона персоны, в общем-то, эту надежду Подкрепляет, 15-5 Еще и плюс шорт с апдауном Что за неравенство? Ну, вот такая Карта, да, вот такая она есть И ребята ее пикнули то есть, глобально, ну, это желание именно ребят было сыграть ее. Я тоже не знаю, в общем-то, зачем. По мне, таки, классический миражи, которые без меда, это гораздо более... Интересный вариант развития событий, чем вот такой здесь, потому что атака уже начинает потихоньку рулить, если грамотно разыгрывают через мидл, да, пользуясь апдауном, можно, грубо говоря, зайти в КТ-спаун, при этом контры даже и не поймут, что к ним в спину кто-то заходит. Да, это, конечно, долго, но все-таки это можно реализовать. Шестой раунд за командой Number One, 15-6, и вполне себе неплохой камбэк у нас, да, может сейчас наметиться. Как минимум, еще раунд, и закончится экономика у похороночки, и вот тут уже начнется попа-боль, так сказать, со стороны команды похороночка, да, ранее упомянутые мной. Потому что Number One сейчас начнут просто тащить уже на кураже, а кураж сбивать еще сложнее, чем обычные винстрики. Киска вписка Держит коннектор. Ну, на коннекторе это, в общем-то, скорее всего, не будет никого. Вот в прямом смысле этого слова. Я не думаю, что Грозный отважится пойти чекнуть. Скорее всего, его задача просто сидеть и <смотреть> осмотреть ковры. Но здесь нужен ХД, который отвлечет на себя Грозного. Ой, нет, Грозный все-таки пошел чекать. Грозный чекает. Какие тайминги? Ой, а что это у нас тут торчит такое? Как? Как можно было так лохануться, товарищ Грозный? Что это такое? Дорогие друзья, обрывается матч у нас, а это означает, что раунд был последним, и команда похороночка все-таки становится победителями. На карте «Мираж» это нечто, это нечто. Нечто, в как минимум, господи, товарищ Грозный, что же вы наделали? 1-0 в пользу похороночки. Ну, я не скажу, конечно, что если бы Грозный не ошибся, то был бы прям стопроцентный камбэк. Но, как минимум, благодаря Грозному этого камбэка точно не произошло. Ну, вы могли услышать звук флешки. Там, скорее всего, может, флешка в коннектор залетела. Я не знаю, но, может быть, он как-то, наверное...